Приведено и озвучено angel steam здравствуйте я доктор ружи игнатова основатель ванкоина и сети ван life сегодня особый день для нас я расскажу вам о планах ванкоина на 2017 и 2018 годы кто-то из вас с нами с 2014 кто-то с 2015 года и я думаю вы помните первые месяцы и первые события в истории Ванкойна. Прошедшие годы стали невероятно успешными для нас. Мы достигли того, чего не добивалась ни одна криптовалюта. 3 миллиона пользователей. Примерно 12 миллионов людей, которые говорят о нас, является сообществом. Мы присутствуем в более чем 190 странах на пяти континентах. Без сомнения, мы одна из наиболее успешных компаний в мире. Мы всегда говорили о том, что каждый проект проходит свои этапы. Невозможно создать криптовалюту, выйти на рынок и просто стать вторым биткоином за 2-3 месяца. Мы начали медленно. В январе 2015 года мы намайнили первые монеты. Вот уже два года мы майним монеты. В прошлом году мы модернизировали блокчейн, чтобы подготовиться к сотрудничеству с мерчантами. И в этом месяце мы запускаем мощную торговую платформу, которая станет конкурентом Групону и другим компаниям на этом рынке. Вы спросите меня, что дальше? Как эта монета выйдет на рынок? Что произойдет с нашей компанией? Мы хотим выйти в мир. Мы не хотим всегда оставаться закрытым сообществом. У нас очень мощная сеть. Но в определенный момент настает время стать публичной компанией и открыться миру. Это абсолютно верный путь. Это следующие шаги, которые мы сделаем. И я хочу рассказать вам о том, как наша монета выйдет на открытый рынок. Вы знаете, что мы обдумывали это на протяжении долгого времени. Мы говорили о выходе монеты на рынок, и я расскажу вам о том, как и когда мы это сделаем. Мы перейдем к конкретным действиям. Вы знаете, что выход на рынок занимает время. И я хочу вам сказать, что да, криптовалюта OneCoin выходит на рынок. Мы станем публичной компанией во втором квартале 2018 года. В течение 14-15 месяцев мы планируем вывести ванкойн на рынок, чтобы все смогли покупать и продавать монеты. Как это будет работать? Мы хотим стать первой компанией, которая будет заниматься финтеком, криптовалютой, электронной торговлей, компанией, акции которой будут размещены на бирже. Мы выбрали для размещения наших акций одну из главных бирж Азии. Вы знаете, что размещение на бирже занимает много времени. Поэтому мы объявляем вам о наших планах примерно за 15 месяцев, чтобы все мы смогли подготовиться к IPO Ванкоина. Мы собираемся разместить акции Ванкоина на фондовой бирже в Азии, потому что на данный момент большинство наших партнеров находится в Азии. Это Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Таиланд, множество других стран. Более 70% партнеров пользователей Ванкоина и, я думаю, мерчантов, которых мы привлечем, будут азиатскими. Вот почему мы выбрали азиатскую фондовую биржу. Все, у кого сейчас есть монеты, станут акционерами этой компании. Если у вас есть монеты, вы станете частью, мы надеемся, одной из наиболее успешных компаний со времен Фейсбука или Alibaba. Есть множество других компаний, которые, я думаю, планируют выйти на рынок в последующие годы, такие как Uber и другие. Я надеюсь, что мы будем успешнее, чем все они. Как вы лично сможете участвовать в IPO? Единственный способ участвовать в IPO – это иметь в наличии ванкойны вы сможете обменять свои ванкоины в течение последующих месяцев на так называемые OFC. OFC – это опционные сертификаты, которые дают вам право получить акции в компании ванкоин, которые будут размещены на фондовой бирже. Все, у кого есть монеты, смогут обменять их на OFC. Поскольку у нас есть участники, присоединившиеся в самом начале и до IPO, я могу сказать вам, что у всех вас будут особые привилегии и особо выгодный курс обмена монет на OFC. Все, кто присоединится после вас, не получат таких особых прав. В феврале мы проведем промоушен. При обмене ваших монет на OFC вы получите двойное количество OFC. Например, если у вас есть 100 монет, вы получите в два раза больше OFC, чем те, кто присоединился в марте или апреле мае Это один из самых выгодных наших промоушенов. Он очень похож на тот, который мы провели, когда запустили блокчейн. Получите двойное количество акций, удвойте количество ваших монет. Я очень рада, потому что это будет одно из главных IPO в 2017 году. Мы финтех компания IPO ванкойна будет состоять из нескольких компонентов. В IPO будут участвовать не только монеты, но и мощная платформа для мерчантов, которая будет запущена в ближайшие дни. Мы хотим привлечь миллион мерчантов. И хотим, чтобы вы все получили от этого выгоду. Мы хотим, чтобы вы были частью компании, которая будет получать всю выгоду от партнерства с мерчантами. Мы хотим запустить Форекс-платформу в ближайшие годы. Повторю, мы хотим, чтобы все, у кого есть ванкоины, получали от этого выгоду. В определенный момент после выхода на рынок мы также хотим подумать о денежных переводах, еще одном очень выгодном бизнесе, частью которого вы все станете, будучи акционером компании. Переведено и озвучено angels-team.com Мы очень этому рады. Но для этого придется много и усердно работать. Наша команда круглосуточно работала над тем, чтобы разработать хорошую концепцию и реализовать ее. Единственный способ стать частью этой истории – это иметь ванкоины и обменивать их на OFC. В последующие дни мы опубликуем дополнительные сведения о том, как вы можете сделать это, каков курс обмена, когда будет проведено IPO, какая компания выйдет на рынок и каким будет будущее этой валюты. Есть также ряд особых инициатив, которые мы реализуем одновременно с IPO. Во-первых, мы зарезервировали часть акций для благотворительных нужд. Благотворительные организации могут сделать заявку на нашем сайте, рассказать, чем они занимаются и почему заслуживают получения части акций новой компании. Люди, которые считают, что могут как-то помочь развитию монеты, также могут подать заявку на нашем сайте и бесплатно получить часть акций. Криптовалюта живет благодаря вам. Благодаря сети, людям, пользователям, мы хотим сделать Ванкоин величайшей криптовалютой в истории. С более чем тремя миллионами пользователей Ванкоин является самой распространенной криптовалютой. И сейчас я думаю, что пришло время стать публичной компанией и показать миру, кто мы, насколько мы большие и насколько велик потенциал Ванкоина. Мы стремимся стать компанией с размещением на бирже, с аудитом не только блокчейна, но и компании в целом, приносить доход всем пользователям и акционерам. И мы считаем, что станем одной из самых успешных компаний в 2017, 2018 годах и на многие, многие годы вперед. Спасибо вам и надеюсь на скорую встречу со всеми вами, чтобы ответить на ваши вопросы. Заходите в бэк-офис, в ближайшие дни там появится много новой информации. Большое спасибо. Нравится видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Angel Steam.